И вот я думаю, что программа, конечно, в каком-то виде меняется, потому что то, что я хотел спеть в первом отделении, я не успел спеть. Во втором отделении у меня были определенные планы, они все равно меняются в каком-то виде, потому что, э, ну, и просят что-то и так далее. Ну, начну с того, что э, раздавались угрозы. В смысле? Мы в прямом смысле, не знаю, какие добрые или недобрые, угрозы раздавались, сказали, если ты не споишь эту песню, все, тебе кирдык. <решили> Я летчик. Красивая форма, но опасная уходит. кто ты порой. Я летчик. И звук, от турбины земли лучший звук. А мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Не очень понимаю, что происходит, но знакомые мне лица. Не хочется в небо бездонным летать. За это готов я полжизни отдать. Я летчик, по-моему, это клубовял, да. Ни черту не и души продал. Мне кажется, это рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Даже хмурый денечек. Этом в облаках нарисую петлю, вираж, заверну в горку, сделаю бочку. Я летчик Пускай перегрузка придавит терплю, но небо родное предать, Я во не посмею Из землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней, а над нею Я летчик Темнеет в глазах на крутом вираже, И давит на сердце мне несколько же. Я летчик Как в потом можно просто отжать И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик Под крыльями смерть во праве стальной Она поднимается в небо со мной Я летчик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 Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Слышь, каковый Летом в облаках нарисую, ты вираж заверну. Горку сделаю, почку, я лечу. Пускай перегрузка предали стерплю, но небо родное предать я во век не посмею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 Летная школа, авиатор, от всей души поздравляю тебя с таким праздником дня рождения. Есть такое пожелание. Есть ощущение взлетной полосы у самолета, рвущего в октябре. Он знает миг, когда созреют силы, что под от бетонки оторвать шасси. Найти к тебе не годы, не часы, а только миг один, единственный, бесценный, когда любви, в работе, в жизни целой приходит чувство взлетной полосы. Давайте похлопаем. Летная школа авиатора, мы обучаем школьников. За прошлый учебный год мы обучили молодых 1500 школьников, которые будут будущими пилотами и летчиками. Достаточно много людей. И сегодня я поздравлял тоже Николая утром. Ну вот, когда поздравлял, думал, как же вот поздравить и решил так написать для отчета. У нас занятия, идут, естественно, занятия большие, по три, по четыре часа. И перед каждым занятием мы обязательно ставим песню «Я летчик». И в отчете написал, что за прошлый учебный год минимум прозвучало 15 тысяч песен человек. Минимум. Почему я это все сказал? Много, правильно, да? 15 тысяч песен человек. Это песня народная. Мы вот... Мы ну, Думали, что же, что же вот до занятий, каким образом э, молодых ребят, людей, дух авиации, каким-то образом приобщать. И один из элементов, это, конечно же, песня. И вот эта песня «Я летчик, она поистине народная, потому что мы внутри, авиаторы, выбираем эту песню. И, конечно, это благодаря нашему народному любимому исполнителю Николаю Анисимову. Давайте похлопаем. Ну и мы приготовили небольшие подарки. У каждого из нас есть подарки. Пожалуйста, дарим Николаю. каждый подарки дарим. Ручки, брелочки. Я так понимаю, Николаю нужен АН-12, как минимум, чтобы все Там же стоит, да? Ну и по новой, конечно, тоже обратили внимание, Николай. У него есть брелочек который сделан из самолета Ан-12. У него уже он есть. Вот и вот его. Есть иллюминатора самолета Ан-12. Слушайте, ну я скажу, сюрприз удался. Я не ожидал такого. Вот yeah. этих ребят. Друзья, меня вот слева, который не знал. Да, да, да, там, который говорит, кто ты такой, и, оказывается, у него на телефоне записан. Ты. Так я хочу сказать, друзья, я представитель Болшовского училища, в этом году 75 лет было Болшовскому училищу, очень много было народу, 20 тысяч присутствовало там. Вы знаете что? Я хочу сказать, что вот если бы не вы все, наверное, бы не было и нас. Я хочу сказать вам низкий поклон всем кто истребители, все, кто вертолетчики, все, кто помогает нам летать, техники, а, ну, а штурманы, конечно, это вообще, из них мы вообще, кто мы, вот, кто мы, летчики без штурманов. Ну вот, я хочу вам сказать, что низкий поклон всем, спасибо, что пришли на, этот, на песни к Николаю, вот, и, ну, я хочу сказать вам, за Балашовское высшее военное училище идет вперед. Реклама! Реклама! Ну а в общем-то спасибо, что вы здесь вы классные. Вы классные. Мы здесь самые лучшие. Мы... Я, я не хочу сказать, что мы элита. Мы, не, мы неплохие парни в нашем государстве. И мы, кто бы сказал, что мы не любим свое государство? Никто. И лично именно мы с вами и пойдем его защищать. Никто. Мы... Честно пойдем защищать. Никто, спасибо вам, ребята, никто, что вы здесь присоединились. Никто, кроме нас. Клёв Лаверди, от Тамбовского высшего военного училища 85 лет. Николай был у нас на концерте. Я Тамбовская с братом заканчивал. Да, они у кого но... вот, Посмотрите, я иногда их пуду, А он сейчас с усами, так мне уже проще стоит. А Тамбова тоже нести поклон Николаю. Спасибо, дорогие ребята. Спасибо. Удивили, удивили. Ну джой, лучше. Да. Я подумал, ну обычно я после, после перекура какую-то рекламу даю, ну наверное надо действительно дать, И даже не то что надо. Я бы хотел рассказать, что 19 августа здесь выступит мой близкий, близкий замечательный друг. Все-таки 17-го, да? Ну, я... А, видите? Ну, уже раз знаете, это уже очень хорошо. Вадим Захаров. Звонил мне Вадик сегодня, поздравлял с днем рождения. Это очень, ну, здорово. Это... Приходите, приходите обязательно. Это человек, как, ну... Я его песни пою тоже. Вот. Что еще хотел сказать? Сегодня узнал очень потрясающую новость, когда сюда зашел. Гнездо глухаря. Ну, вы же знаете эту марку. Ну, или как-то сказать. Становится сетью. Представляете себе. В октябре в Питере открывается клуб Гнездо глухаря. Вы знаете, когда я узнал, где оно открывается? Мне говорят. Там, ну, почти в центре есть такая станция метро Чернышевская. Вообще-то эта станция где я учился в училище военном. На нас испытывали эскалатор ночью. Ну, в советское же время как? Курсанты или там солдаты? Это такая рабочая сила там и так далее. То есть капитальный ремонт эскалатора на Чернышевского. На всякий случай, это самая глубокая станция метро в, в Петербурге. Вообще, Питерское метро самая глубокое в мире. Протяженность эскалаторов составляет одну треть всех эскалаторов в мире. Представляете себе? На ну, самом деле... Вот. И у нас на Чернышевского мы все время считали 23 лампы. Вот, ну, спускаешься, можно книжку почитать туда-сюда. И такая же станция на той стороне Невы, э -э площадь Ленина, Финлянский вокзал. Вот. И мне сегодня рассказывают, вот. я говорю, а где на Чернышевского? А вот, значит, набережная, я эти новые названия, я их не помню. У нас была набережная Робеспьера. Я понял, что это набережная Робеспьера, потому что мне сказали, а с той стороны тюрьма Кресты. А, ну да. Тюрьмы, кстати, нет. Я две недели назад был там. Уже все... сам для себя с удивлением узнал, оказывается, уже там этого изолятора знаменитого нет, откуда Ленька по теле сбежал. Помните рожденной революции? Вот. и, Ну там сейчас собираются музей делать. А напротив будет гнездо гухаря. Вообще обалдеть. <плес> <плес> вот. Поэтому мне сразу вспомнился знаменитый мультик, где один кот сказал, я еще вторую коровку заведу. <плес> <плес> <плес> вот. Так что вот, э, ну, очень здорово. Не знаю. Надеюсь, я там действительно осенью выступлю. А, знаете, э, планировал песню спеть, потом думаю, не, не буду петь. А попросили. Я сегодня... Ну, вы же знаете, что я всегда какую-нибудь э, любимую свою песню не свою иногда на концертах поил. Сегодня я не планировал. Думаю, ай, ну хватает вроде как бы своего. Думаю, до и день рождения. Хотя, ну, какие-то были мысли, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все-таки, ну, раз уж попросили... Ну, постараюсь, потому что я не готовился в этом плане. Ну, конечно, повод есть. Сегодня день рождения моего замечательного друга э, Максима Кучеренко, Тут, ну вот в один день, есть такие люди э, замечательные, которые в этот день родились, вот Макс Кучеренко, это замечательная группа Underwood, вот, они потом, этих два лидера, Макс Кучеренко, Володя Ткаченко, ну Ткаченко, я ему тоже говорю, а, ну ты, у тебя не день рождения в этот день, но у другого Ткаченко в этот. Вот. Эти два выпускника Симферопольского медицинского института, которые вот эти фронтмены, лидеры группы Вундервуд. Я все время Максу звоню. Сегодня не дозвонился, не знаю, надеюсь, все-таки дозвонюсь. Но песня, которая мне самому нравится, не знаю, может быть, потому что как-то я чувствую себя в ней в каком-то виде, не знаю. Но попробую спеть. Передо мной портрет Мужчины средних лет Когда он чокается с зеркалом она кричит в ответ Скажи мне Если не секрет Чего ты ждешь? Горячий как воск Холодный как ртуть Мы поменяемся местами когда-нибудь скажи мне Только не забудь Чего ты ждешь Некто и никто И мысли то, И все стоит в прихожей зеркало Вешалка, на вешалке пальто Скажи мне Я же все о том Чего И кофе по утрам, и писем больше нет. Мы заживем с тобой, как храны, Забудем этот бред, скажи мне. Если не секрет, чего ты ждешь? Живешь без берегов, без музыки и слов, И стал до неба путь короче, И тверже стала кровь, скажи мне. Это же любовь, чего ты ждешь? И если нет таков, и к черту и горя, Так покажи в календаре мне день, прожитый, не зря. Скажи мне в листьях ноября, чего ты ждешь? По жизни штиль И дрянь, тоска в фаворе Когда намного много миль Волнения нет на море То лучше утонуть И я желаю свято Чтоб ветер начал дуть И в море вал что Чтоб парусник лептил Как птица над волнами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 Пусть их минут беды, и если уж стрелять, то небо в честь победы дай бог смертельный шквал, На изверг не наткнуться, пройти девятый вал, в свой порт домой вернуться, что парусник летел, как над волнами, ведь я ж всегда умел. В морях дружить с ветрами в жизни штырмовует, всегда без лома ко мне, и ангел мой со мной, куда вот пойти бы по мне, и ангел мой со мной, кто-то пойти по хамне.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 а пойти до камни спасибо ну просто я так из тех песен которые я вот планировал их там много но я понимаю что наверное, все не спеть понимаю что не спеть вот эту нельзя батя здравствуй не верится ей Богу, А вернулся я назад в родину дом. Батя, здравствуй! Устал я за дорогу, и Не спрашивай, пока что ни о чем. Батя, здравствуй! Был долгим год, как на войне, Три за один, но снова мы в твоем. Батя, здравствуй! Весь год сказать хотелось мне не обнять тебя. Фразы все потом, за старым с этим мой столом Покрепче что-нибудь с нами в морбате, от тебя я так отвык, И стопка водки заберет весь мир, вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела, даже в пока, и не болят еще бока, Иду как прежде прямо на пролом. А жизни стремительно бежит, и как цыганка вороже, но глянусь, пожил я потом. Проблема есть, когда их нет, не стал пока не милым свет, хотя порой трясет, но лишь слегка, но свой я вытянул билеты, с ним по жизни столько лет, по жизни этого с ним, а пока застарался тем покрепче что-нибудь зналимо Батя, от тебя так отвык И стук комутки смеют Весь мир вокруг перевернет Развяжет мой завязанный язык Батя, здравствуй Когда свою крючнюю берут Это еще чуть-чуть, но постарел Батя, здравствуй И пусть календари не врут Твой взгляд горит все так же Как корел его они во сне увидеть, поскорее тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, они а на войне. Я год спустя она все же прилетел. За старым садим мы столом, покрепче, что нибудь на батя. От тебя так отвой. И стоп водки соберет весь мир вокруг перевернет, развяжет. Мой завязанный язык романтик кончился во мне, воюю даже и во сне Покрылись пылью детские мечты Ты сам когда-то спингнула лямку тридцать 30 лет тянул А я теперь вот так же, как и ты Стараюсь правду говорить, не унывать и а честно жить Как с мамой научили вы меня и звезды не хапрусь небесы В грязь пока еще не влез Живу как все деньгами не звеня. За старым сядем мы столом Покрепче что-нибудь нальем А батя, от тебя так отвык И стопка водки заберет Весь мир вокруг перевернет, развяжет Мой завязанный звук Счастливый батя Хочу ее сжать и не разжать. пошите руки. Счастливого батя, ты молодцом и так держать. Вот только батя, мама береги. Счастливого батя. Неси я судьбе на берег. Я вернусь в родимый дом. Счастливого батя. Я шепотом скажу тебе? Разве все потом? А, ну, вот из тех песен, которые я хотел спеть в первом отделении, я вот говорил о тех людях, которые явились, образно говоря, опять же, вот это слово, мотиваторами написания песен. Там третий столик. Сегодня должен был прийти туда, мой друг один, но у него были полеты назначены до обеда, а потом что-то почему-то. Вот у нас там переносят, потому что до обеда будет плохая, плохая погода а после обеда. Я говорю, слушай, будет нормальная погода. Но тем не менее, Дракина, там все перенесли на после обеда, и, в общем, как бы этот летчик сюда не пришел. Ну, я, конечно, спалил. Летчик это она. <свят> Должна была быть Светка копанина, вот, ну, ну, нет, ну, нет. Ну ладно, пилотажный рок н ролл Светлана. <свят> Говорят, друзья, что спортом надо мне заняться. Я бы и не против, что только лень напрягаться, а мне бы. Мне бы тут без спорта, что сидеть в вот удобном кресле В <свят> грешах но мне не интересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа Спортсменка света Рассказала мне про спорт высоких достижений Мол, тише и все дела, и минимум движения. Усадила мило, словно кресло кинозала А потом зачем-то очень крепко привязала Радостно шмелем жужжит мотора аэроплана.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 Нежно душит перегрузки, много единичек. Меж прибором вижу я привинчена табличка. Надпись на усмоге, вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Смеется света. Почкой петли, что пара какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что папы дуры. Сам дурак ведь добровольно оказался. Был один день, когда со светой я связался. Шарю взором по кабине в поисках. Стоп, крана! Вернись, Светлана!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 с жабры. жизнь моя, мне кажется, уже обрака добрый. Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ и вежливо, но только без цензуры. Ласковая, ну ты как, звучит как из тумана. Аэрофлан к земле бросает света Я к тебе вернулся, страсту, милая планета Неужели я живым на землю возвратился? Может не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило прокатило, да еще добавок визу билета Спасибо, Света! Мы на точке, как комета, как звезда каждой балета И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму я, а где планета, слишком близко Рядом где-то! Что же делаешь, что Света? Что же ты делаешь? Но света, светлая звезда или это как комета Посылали мы привет. Озеленил планету, по облаках в труп где-то. Моя песенка не спит и мне без неба жизни нет. Что ж наделал ты света? Всем привет, передавала, честно говоря. Потому что она любит приходить сюда на концерты, потому что ну, вы же тоже на нее внимание обращаете, какая женщина не любит, чтобы на нее обращали внимание. И, ну, я очень надеялся, действительно, что это будет. Ну, жалко, жалко. Она ну, это услышала. Да. Ха -ха -ха. Ну да, если уже так вот исходить из этого, когда полетаешь. Я просто вот ну, когда рассказывал про эти песни, которые я написал, благодаря вот этим людям, которые сегодня в зале здесь сидят, это все вот действительно эмоциональные какие-то ощущения. Вот эта песня, она кроме эмоций, она еще и какие-то физиологические имела действительно ощущения, потому что ну это было тяжко. А, ну и как бы, когда вот после таких вещей так вот думаешь, нет, хватит, хватит, хватит, а потом все равно понимаешь, что хочется. Хочется летать Хочешь? Хочешь научить тебя летать? Хочешь? Расскажешь тебе, как птицы стать иначе? в поверхность улететь, коснувшись звезда часть части петь, Главное и хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить, следаешь. Волка лесаешь, как тетрадь, знаешь, Мне поможно обнимать, Главное — летать В звёздной пушине, Время, а не во сне, Обмануть, законы физики суметь. Формулы поправ, Сети разорвав, Ученьем из правила улететь Шумом ветерка, где-то в бываясь Умываясь небесами, а что Чтоб мечтать, чтоб любить летать и успеть Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь? Лучшая команда от винта сумеешь, дом два, два, поможешь выйти пять, Веришь, в исне сложно улетать, Ведь главное мечтать. В пыли разлететься снизу сыта. Главное — главная мечта и крылья, Не задульба любовь твою бить, знаешь, это не поможет набить. Главное любить в звездной мышине, Пряме во сне обмануть. Бусы. Формула поправ, сидит сорвав, исключение мы справим, Я говорю, слушай, а спой, спой песню вот эту, но как она там называется? Я говорю, вот, что спеть-то? Ну а это про то, как меня задолбали нахрен вот, вот, вот, на, на этой авиабазе. Потом выяснилось, что это именно вот эта песня. Хочу, как я не похамать. Медведем. И друга пятачка иметь. И хватит. Вместе с ним в дыры мучились. Уедем и за проезд уже как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму буги-вуги, Когда с огня до пола меня бросают. Медвежьи надоели мне услуги. уже лучше пчелы пусть меня кусают, Пусть жалят меня пчелы и кусают. Медведем быть попроще Проблемы их другие по природе Бродил бы косолопая пороще, Мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед с и без хлеба И выбросил бы все ножи и вилки И был бы мое цветочек неба А в голове счастливые опилки и было бы мое в цветочек неба. Наверное заболел я Каждый вечер. Мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня, пожалуй, не излечит. Ни доктор Эйболит, ни доктор Батсон. Мне солнышко лесное только нужно. И от костра тепла бы мне хватило. А ночью... Крепкой дружбы Большая обо мне медведица Светила Светила как медвежь наша медвежьей нашей дружбе Хватит. Мы вместе с ним три уедем, и за произдушку как-нибудь заплатит. Нас жизнь ключом в затылок не ударит, В природе, как ни странно, нету фальши. Мне синий шарик, пятачок подарит, как дочка на нем, куда подальше. Мне синий шерик, пятачок подарит. Я на нем как Лишь бы дальше. Если потом думаю, ну вот я смелость такие вещи говорить, но тем не менее, я думаю, а, Галь Тагаченко, ты где-то тут, где-то здесь. Да, вот. Она не скажет, что я не обманул, да, вот, Галина Ткаченко. Спасибо, что пришла, дорогая. Ну, конечно, помним о Огарёшу. Вот. И... вот я ей говорю, она меня сегодня утром поздравила и первая выиграла. Потому что мы друг друга все время поздравляли. А, Галя, говорю, выиграла. <связано> вот, насчет этой песни все время, каких-то песнях и вот эти воспоминания. Я помню, однажды меня в Краснознаменске там госпиталь, космический госпиталь, там какие-то мероприятия были ко дню медработника или что-то. А я у них выступал. Они, вот там, вот может, все-таки песню про докторов. И я помню, в Минске такой хожу дома у себя, думаю, да что ж такое, а что тут можно придумать вообще, ну, у меня нет песен про докторов. А сын такой говорит, папа, у тебя есть песня про докторов. Ним, какая? Ну, ты там поешь э, не доктор да и Байболит, не доктор Ватсон. Это к чему? Привет сыну, вот. Денис, привет, если ты там, он сегодня собирался там, э, у них там сейчас в Нью-Йорке время другое, он на работе, и тайно э, сказал, что будет смотреть там меня по телефону, если смотришь, привет, дорогой, ну и там пальчик этот покажешь ему, там, как обычно, мне очень понравилась фотография его на фоне, на фоне статуи свободы, с таким жестом, правильно, ладно, наш человек там. Как никогда капризен март С утра капель, к ночи метель. Рисует странную пастель Весна совсем не знает карт На географию с ней На китровет ей наплевать ведь их все дозволено весне С ума сводить, повелевать, Смотря в небо по утрам, И жду, когда с юго, Озлонур достовским ветрам Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках и, как рассвета, жду весны. Это же ночью сплю очка, в них лучший вид на сны. Это же ночью сплю очка, в них лучший вид на сны. Не мистер Март, а словно мисс, слезами с крыши роняет снега И каждый день опять каприз. И от весны к зиме побег мне без видимых причин Куда-то хочется бежать Душа размером как аршины, Ее в груди не удержать Смотрю в небо по утрам И жду как господи с югов На зло нуркостовским ветрам Вернуться к шуму городов Смотрю на солнце в облаках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 Я убегаю от весны с да? школьник девушку встречать, Встречать весну, который год, она ж ко мне придет сама, И пусть не мартовский год, но каждый год схожу с ума, смотрю на небо по утрам, И жду, как эскорцы с югов На зло достовским ветрам. Вернуться к шуму городов, смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду весны, я даже ночью в очках В них лучше видно сны Я даже ночью в очках В них лучше видно сны В них лучше видно сны Ну просто, я к чему это все вот эти песни? В перерыве подошел один мой знакомый человек. А что, даже лирики не споете? Ну Я работаю сегодня над э, альбомом этим, в котором будут эти вот старые-старые-старые какие-то песни, не военные. Не знаю, успею ли это дело сделать э, к вот, ноябрьскому концерту. Кстати, да, уже продаются билеты, они э, на следующий мой концерт 23 ноября. Я уже просто так, ну, прикинул, чтобы память сильно не нагружать, я всегда выступаю 23 февраля, я выступаю раз в три месяца, я отнял три месяца от 23 февраля, получилось 23 ноября. Поэтому, ну, вот, всех буду рад видеть. Да, песня была про весну, но, конечно, надо спеть про лето. Ты не бегут чередой, что-то нынче со мной происходит. И во мне, словно дрожжи в вине Вроде дело, видимо, швах И на всех языках Тупо Сам себе на лету Снова песни плету Глупо На банальный привет Улыбнется в ответ Кто ты? И пойдет сам себе у меня живыми ноты И откуда же взялось Столько в небе зажглось света, Словно выпил до дна, а причина одна — лето. Это лето вдруг настало И врасплох меня застало От зимы еще я. Нет, Телла не согрелся даже, вроде мерзнуть не пристало, но от холода устал я. и уже не верил, что согреюсь летом и однажды. Города в духоте и завидуют все. Стоит в небе радуги сгиб, арка, у Наташ святы лен, юбки выше колен, жарко. Облака летят белее, словно паруса на реях, звезда на небе. Дитя бросается лучами, Может солнце всех согреет, Может станем мы добрее не Забудем холод, Что нас оскроил, С набивным ночами. Ты не бегут, череду, что ты найдешь со мной. И она во мне, словно дрожжи в вине, бродит И откуда же взялось, столько в небе сожглось, освета? света Словно выпил до дна, а причина одна И врасплох меня застала зимы еще я не отстала Не согрелся даже Вроде мерзнуть не пристала, Но от холода устал я И уже не верил, что согреюсь летом Я однажды Ну да, вот, вот, смотришь на время и понимаешь, что надо где-то сокращаться что-то, что-то что не пить. А разговор не клеился, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом, прикинулась мечом, а мы поутали шептом, все как-то не о чем. А мы болтали шепотом в твоем. Подмигивал светильничек, и чайничек шипел, Потекал стак будильничек, и я про что-то пил, Огромным а далеким рокотом Напоминала весна. Мы танцевали шепотом, уже не допознал. Мы танцевали шепотом. Почти полтретьего, а солнце не для двоих. Там было уже третьего, и просто на троих. К рассвету кто-то с топотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом, и дождь нам не мешал. Мы целовались шепотом. Время мерили, летел за часом час И мы почти поверили, получится у нас Узнать бы как-то, что потом И вечное когда А мы прощались шепотом, наверное, навсегда А мы прощались шепотом Осень, вечер, ветер, тучи В доме свет опять заключен И луны, азиат, шелучек Робко светит сквозь ветра одинок хмуро, скучно От души упрятан ключик И с собой мир заключен Ненадолго до утра Мой мирок размером с кухни. Господь кофе не потухнет, где-то гром печально бухнет. Видно, тоже одинок, строго дикает будильник. Сам себе свой бутыльник, живет, светильник, И раздастся в дверь звонок. Ночь Такое время года, что не глядя на погоду, гости дом ко мне приходят. Прозрачную юд не воду А в душе моей хвостом тонны, кома, тонны, года ночь, Какое время года-ночь, Такое время года, ночь, Такое время года. <реклама> Рюмки, водка, сигареты, хлеб, холодные коклеты, и сердца у нас осогреты. То ли дружбой, то ли спиртным, но душа моя раздета И летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета Только там туман и дым, и я, наверное, спел сперт песен Раз уж мы сегодня вместе, Вред ли нам грустить уместно Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать Но сейчас соседи Слышу что вытишье Ночь пройдет, рассвет свет все сбежит Ночь, такое время года, что не глядя на погоду Гости дома ко мне приходят И прозрачную ее не буду А в душе моей по сходу хома, ума, толик вода Ночь, такое время года, ночь опустел а мой холодильник в горле, будто вот, а напильник. Мне не скоро, ведь теперь солнце, Видно, встать забыла. Сжимает боль затылок, Строя сушёных бутылок. И уже закрыта дверь, осень, вечер, Ветер, тучи, доме света, Опять отключен. И луны разят в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 Ночь, такое время года, Ночь, такое время года, Ночь, такое время года, Что не глядя на погоду, в Гости дома дом ко мне приходят, Пьют прозрачную неводу, А в душе моей пасхаду, Далеко ночь свода, Дрожде песни споёв Дрожь бьют виски От тоски не от стужи Как капли бьют лужи бьют дрожь Нож в сердце нож Сам хорош откнул, Резанул не за так, не за грош. Что ж, не смеюсь Это ложь, что я все таки здесь Навсегда остаюсь, я уезжаю в город другой, не родной, чужой, где я не был ни разу. Я оставляю все эти улицы, парки и площади. Я покидаю, солнце сбегаю, Город дождливый пасть, Враще навсегда и прости меня сразу. Я уезжаю Я не решаю, остаться или нет Я уже уезжаю Ночь за окном Мы с гитарой вдвоем Мы поем, чтобы боль превозмочь Прочь, мысли прочь Мне сегодня без водки не в мочь Продержаться по ночи Ком, в Скоро с друзьями нальем и не скоро спою. Дом в нем разгром, всю куда-то летит кувырком а за окнами гром. Я уезжаю в город другой, неродной и чужой, где я не был ни разу. Я оставляю все эти улицы, парки и площади. Я покидаю, солнце сбегаю Город дождливый, прощай навсегда И забудь меня сразу Я все бросаю Я не решаю, остаться или нет Я уже выезжаю Срок, долгий срок Не назначил судьбой Я на бой еду, я на восток Руки, по жизни я, видимо, вечный издок слог в криве в кость не неврозе пишу, пусть не ярких, но тысячи строк Смог? Нет, не смог Хоть и дан был зарок, я себя не закрыл на замок Я уезжаю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 Не решаем остаться или нет, а уже уезжаю. Оплебнет луж бедрож. Нож, сердце нож, сам хорош, сам воткнул рязоном не за так недаго не, не загрюшь. Что ж, не смеюсь, но не ложь, что я все-таки, что сюда я когда-то вернусь. Значит, что снова лето, и на свистлочий лёд растает, И осколки уплыли, а я в церкви свечу поставил, Чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, а Снега нет, в России в Польше. Если что-то со мной случилось, То всего лишь любовь, не больше. Глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете. Вот бы только хранил тебя Боже. Вот будто только ты чуть улыбнулась. Как ни странно, случится вдруг это и чуть-чуть на мой взгляд стрепенулась. Значит ли это? Значит ли это? И зима мне приснилась снега нет а в россии больше если что-то со мной случилось но всего лишь любовь не больше Не гоняет а в России и Польши. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь не больше. Спасибо! Ну, что-то подумал, так уже какие-то эти песни про любовь. Следующая песня, собственно говоря, так и называется. Ласково так на нее все гляжу, и бережно, нежно ее держу, Не надо нам слов, ничего не скажу, в Обнимку я с ней, на диване лежу, не хочется мне открывать даже глаз. Дай бог, чтобы здесь не тревожили нас. Губами к ней прикоснусь еще раз, и нам расставаться пришел грустный час. И глядя в глаза, мне она все поймет Почувствует, что уходите ей черед На смену сразу другая придет А после еще и еще Долгий счет Вся жизнь это просто большой полаган. Не думайте, я не сеньор Дон Жуан И кредо моего принцип мой не обман и Не думайте, нет Я не так уж и пьян но мне с ней приятно, приятно с другой, Еще лучше с третьей, четвертой, шестой. Я всех их меня одно за одной, И кто бы мне сказал, ты приятель, постой!» Я ласково так на нее все гляжу, И бережно, нежно ее держу, Ни надо нам слов ничего не скажу. В обнимку с бутылочкой пиво лежу. Ну раз уж мы вот так где-то в эту тему зашли, еще одна песня такая, называется очень просто Пивной блюз. Так мало в жизни радости все чаще только. Не помогают сладости И водка не берет Ты в наше время новое По большести хреновое А в целом бестолковое Кричит все народ Зарплата Растворяется никак поднимается и надо расширяться. Куда-то на восток и в этих обстоятельствах при общем надувательстве меня от помешательства спасет как глоток. Как любит плыть в озере утенок Как с сыром сало рад любой мышонок? Как радуется грязи поросенок я в любое время пиву рады. я не подарок даже на девчонок И пусть худой хватает мне силёнок, ведь у меня в душе пивной бочонок А пиво как не спорьте, это класс да, пиво как не спорьте, это Зачем нам их Бавария? Кульминские оливария. в Бавария, Кульминский аливария, излинского авария моей пивной душе, и в дождь пивной, и в холоде. Не дух пивного солода, век дороже с молоду, чем замах и вражей. Чменное московское, родное, Жгулевское, вкуснее, чем Кремлевская, Белевский абсолют. И да, я бы без сомнения Принял постановление И утвердил решением. Тень пива и салют Как любит плавать в озере утенок Как сыр-усалам рад любой мышонок Как радуется грязи поросенок так я в любое время пиву рад и я не падал, даже на девчонок, и пусть ходовые хватают мне селенок, ведь у меня в душе пивной бачок. А пиво как не смотря это клад, а пиво как не смотря это. И годами застойными и после перестроенными. Рядами стройными Пивной чеканью шаг И пиво потребление Народа населения Мы смело без сомнения Поднимем смол на флаг В эти верим эти что скоро На планете и взрослые И дети лишь пиво Будут пить и за всей продажи Исчезнет водка даже И лишь старикам расскажет Как с водкой было жить как любой твой зелёй утёна Как стирусом рад любой мальшона Как надыться грязи поросёнок как я в любое время его рад И я не падаю даже на девчонок И пусть худой их хватает Насильно. Ведь у меня в душе тягнёт бочонок а пива как не смотрите это клад клад а пива как не смотрите это клад а пива как не смотрите это Кстати, во втором отделении мало нас кружек вижу на столах. Ну, опять же, кардинальная, кардинальная смена репертуара все-таки больше тянет вариацию. Рулёжка на полет на колонсет, корабль замрёт. на исполнителям молитва всё по карте. И всего все восемь на упора, разбега перед вираж набор. А все проблемы оставим там, на старте. И ты все восемь на... Ой, блин, нет.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 И где там натовских штабах шифровки сдерчит в ПХ в Атлантику российские медведи летят по Атлантику медведи. Ты кофе обожжет, болтан для на нас не пережет Погода дрянь, и на радаре сплошь сосветки в весуляжа револьвер, он производства СССР Сказали пьенкисы, что русская рулетка И вместо радостных вестей, кармана ложат про гостей У плоскостей повиснет пара супостатам Они ведь тоже напролом, мы чуть не близки а крылом Такие бурзы, как правило, решают но не изменит курс забор Хоть и наглеет наш эскор Мы посылаем домой, любимым леди И где-то в штабах Тревогу бьют и все в, всех в бегах Пришли в Атлантику российские медведи Пришли в Атлантику медведи Жаль, в океане нет дороги на Нам отыскать в нем надо чертову иголку И ищем страх Авианосец на волнах Мы найдём все задание без толка И крик Я вижу командира, вдруг не разорвет мой эфир Железный ящик с высоты уже заметен Там черт пихнётся адмирал Разнос устроит и опал Так счастлив, как маленькие дети Качает нам пыль и пошлет доклад на русский борт, И уберутся наши летные соседи. У них штабах дадут отбой, лишь будут спорить между собой, Когда опять придет в Атлантику. Идут люди, придут, ой, придут в Атлантику. Идут. На свидание идем, друг друга с танкером найдем, И семь потом сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, но мы каждый тон и дорожим. Но, блин, нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, Он помнит разные места Вьетнам, Монгола, Кубай и Гвинея. Алиса летали там на нас. Но если дали нам приказ, Не обязательно смогли весь мы умеем. И экипажен просто смог, и пусть устала спалит с ног. Но мы так и рады нашей маленькой победе, что нас совсем не полный сон. И здесь сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики, медведи пришли домой медведи. Я вспоминаю эту фразу, да, вертолетчики волнуются. Да, вот следующая песня, я вспоминаю, как я ее писал, это было в городе Кореновске. то есть у меня какая-то задумка была, и первоначальные строчки, а потом я прилетел в Кариновск. Это было, ну, ну, не 10 лет назад, но достаточно давно. А я остановился, я у Дмитрия Сергеева. Есть такой замечательный человек. Он в свое время командовал 55-м вертолетным полком. И очень такая легендарная воинская часть. Ага. вон они там всегда промиляют. И он тут есть. И мы сидели вот там за столом. Дима. Сергей Викторович Косяков, заслуженный военный летчик России. Я сегодня как-то я это самое, пропустил. Сергей Викторович, извини, город. Он командовал знаменитым Буденовским полком. Вот в сентябре будет юбилей этого полка. Один, вот они там, Кореновский Буденок, с, наверное, самые боевые полки на Кавказе. Ну, не наверное, самые-самые боевые. Я помню вот эту песню, я там вот у Сергеева ночью и дописывал. Не обманываю? Утра, да, конечно. Вместе, да, и, А потом с листочкой пил на следующий день. Ласточки летают над землей. Низко. Значит, снова не погода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора.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 И, конечно, верим мы в бою то, что никогда не подводила Кто-то называет крокодилом Ту, что выручает нас в бою Ласточка пятницкую мою Подтвердят нам традиции расчет не ошибся летчик, оператор. Нынче он как в фильме Терминатор. Все, что снизу убирает, валит. Нас приведут с наши Скажет кто не страшному: вранье, нас пугают снизу пулей туре. Отвечая всей номенклатурой, птичка разметает воронье. Мы втроем поднимаем у нее, душу витокрылую свою, вместе с нами ты не покупила, Обозвал же кто-то крокодила. Ту, что вместе с нами. Прою ласточку пятнистую мою, За спиной молотит пулемет, Бортовой наш парень а не из робких, Обложился лентами в коробках, Пулеметный сам себе расчет бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно У хвоста, Даже дуракам ее смысл ясен, Меч я действительно опасен, Горный край меня уже остал в чертоше места. Все года, что вместе с ней в строю. Красотой меня с ума сводила, что за дурей кличет крокодилом, то, что вместе с нами на краю ласточку беднистую мою Та-дара-попа! Да, да, да, да, да, богов. Все на нас обрушили свирепость, в небе, словно маленькая крепость. Мы ведем огонь из всех стволов, нам иначе не сносить околов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Танчики. Словно в танце кружим мы. твоем мы танцуем танго под огнем, Стой, который песенку пою Стаешь на меня за смертью водила. Я убью того, кто крокодилом. Обзовет любимую, мою Ту, что вручала нас. То, что вместе с нами на краю У Вас купить не стоит мою Спасибо большое. Для меня очень дорогого этого стоит. Вот, ну вот, когда, допустим, вот Александр Викторович Новоченко выходит, заслуженный военный летчик России, который был в первом составе пилотажной группы «Беркуты», и даже дело, может быть, не в этом, а то, что он вытворял на Ми-24, когда ну, выполняли специальные показы для различных делегаций и так далее, и просили его что-то сделать в Туршке, Однажды, в общем, повесили мишень просто на дерево. И ты же попадешь. Он попал. Есть мастера у нас. Ну, мы как постепенно приближаемся к этому четвертому развороту. Ну, конечно, если уж спеть про ласточку, нельзя спеть какую-то такую общую песню. Прилетит друг волшебник в голубом, вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить, и, наверное, оставить мне в подарок Писа. Пралиский мода Очитался в детстве сказок. Родительских подсказок я хотела летать, как Карлсон, и рожить между крыш, На небе сказалась малость, и холость не леталась, только в детстве все осталось. Толстый Карлсон и малыш, Рескимо на вертолете, даже если сильно ждете.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 Облака винтами месим, как малыши каются на месте. Разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжал ладошкой шаг вяз. Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то. Восемь бомбы и ракеты. Знаем кто-то, кто тут, И в десанте, и в пехоте, мой зеленый вертолетик, В исключительном почете, Нас всегда с надеждой ждут, ждут вертолетик, вертолетик вертолетик.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 Жду держусь, нам домой вернуться нужно, С вертолетиком мы дружно. Подыгнусь в не скружим, он герой, я им горжусь грозно. Вертолетик. Вертолет. Вертали. мы пол жизни с ним летаем руччаем и спасаем отдохнуть и не мечтаем поменялись столько мест вдруг с детства тот волшебник прилетели Учебник, чтобы Понял я, зачем нам Это наш воздушный Крест Прилететь на вертолете Неотложно По работе Не забудьтесь и пилоте Детство меня возьмет Даст пломбирки, но покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может, Свой мультяшный Вертолет. Запускаем, да? Запускаем. Все вместе, а то мне тяжело. Вертолет. Как любимый подсотельник но ты Маша, доброе добрый сюда, Здорово видно, споранку, зря дневник я взял Ваньке, В школе оказался вон в пике И шумит родная Маша, что мальчишка весь папашу, Точно летчик, без царя в башке. Точно без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полета Командир на встрече недобру Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит Да что ж такое нынче по утру? Мне в санчасти пульс проверит и давление изберет. Доктор скажет, летчик не грусти Указание, постановка, цели, курсы, обстановка в небе отпусти. отпусти, в небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в же Но уже следом прописался, а уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, крон-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не -тук? служу под собой. по красным семафором, мне кричат с панели хором Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня я день не мой. Низ доклад в ответ совета, Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись Танцевать я мне бери, с перегрузки в в минус Знака переменна на жизнь И совсем не самолеты я в хвост, я в гриб воздух с возмущением свести. Ты держись, стальная птица Нам с тобой нельзя убить, Маша Мне такого не простит. Мне такого не прости. Мне с земли дадут пистону, Хватит, мол, давай-ка в зону, не дури, пара борт покидать. Вот, дают, вот, что слышал, милый, помогай мне, что из силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверно, тоже, И друг друга надо нам спасти.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 Горзу на грунте пропахав Снег кругом, мне так жарко Здравствуй, скорая пожарка Доктор снова, Кружка, спирт, лоток чего командир тут с ними растолкается Обнимет, что-то намекнет про орденок Папа, па па па-пам, па-пам за день как кума, но посвистывая к дому, Улыбаясь, дуя на легке, Ванька мне доложит мой Что я исправил пол тройку, Горизонт выходит из пеки, И меня обнимет, Маша принесет каша, каши, а вы по рюмочке нальет, Как бы кто-то ни старался, День сегодня все ждался, Мы вернулись, я Самолет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Я мы вернулись. Дорогие мои, спасибо, что пришли. Вот я мог бы там кучу претензий к себе выставлять, я их буду выставлять после этого концерта. Я стараюсь не смотреть там это все видео, потому что это тяжело и так далее, и так далее. Есть какие-то косяки. И, в общем, я все это говорю, вот в такой компании мы сидим как будто на кухне и поем друг другу песни. Я очень рад, что сегодня столько людей пришли, вот, э, и столько знакомых, и столько очень близких, и столько друзей. Э, это очень приятно в день рождения. Э, поэтому спасибо вам огромное. Э, я хочу сказать отдельное спасибо, ну, так вот перебив свою вот эту такую речь Саше Пахомову, с которым я очень люблю работать. Это звук, который сегодня здесь звучит и каждый раз, когда я здесь выступаю... Я не думаю, может это потому, что папа у него вертолетчик. <плес> Саша, спасибо. Вот, и ну, традиционно, что мне тут сказать, всем желаю, э, всела, всем желаю мирного неба. Э, ну, когда смотришь на войну, а мне приходилось там бывать или приходится. А здесь в зале есть не то, что есть, а их очень много тех людей, которые гораздо больше видели, чем я. Не то, что, ну, даже даже каких-то сравнений нет, потому что они в этом участвовали, они в этом работали, они а воевали. И я иногда думаю, что награды на их груди не всегда характеризуют те вещи, которые они совершили, потому что их мало. Особенно вот ветераны. Ну уж я не знаю, пусть простят меня сегодняшние летчики, потому что ну, в советское время там и так далее очень жадничали, очень жадничали на награды. Да и сегодня жадничают. Не жадничают для определенной категории людей, которые вот вроде как слетали, потом бах, смотришь, родина какие-то. Мирного неба всем нам. Спасибо, что пришли. Как обычно были срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем день ночно на свой вечный рисковый страх. Нашу франшизу метку там в квадрате словно в клетке. Сдыхается разведка в этих чертовых крах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе. Там полежит целый взвод, запускаясь без газовки. Техник в спецовки, спецовке порт борт по заканцовке. Два врача идут на маслах. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже Среди гор и скалы виража, мэй, браток, не отставай выхожу из-за пригорка, осмотрелся на горке Чего себе разборки, но и, дома, и не зла Эй, внизу держись пехота! Начинается работа Справа 30 пулеметов Мне земля в эфир орет Доворот бросаю в обувь. И на выводе не слабо Словно я попал Ухар и самолет Трассирует паутина, маневрирую активно, живописная картина. Как сообразов от прилетели, выручаем. за коньком нас здесь встречают, как себя не отвечает, ну разведка не молчит, я кручу, типа выркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, поприлёт. Что мне я рук груз Нахрена пошел я в Хачу, вот Ульяновск Все иначе был бы дом, машина, дача И подел в по Педняка, сумещая, язык им отвечу. И несутся мне навстречу, я как разные шары чудеса чуть висаю. Еще бывают, живой, хоть и бьет, глазами разъедает. Если спасение от жары, горячо, не просто жарко, Отправляю вниз подарки, удержать попробую марку под спицом кипятком, Твой пару, как ушка, так, как рот, как выстрел, как молодака, как в консервной банке. Не попасть в нычешь с фотку, чтоб за нас не пили водку, я как уж на сковородке С расходом в имитирую атаки Выходить поры с драки Ведь мощные сухие маги Не по трех пока yeah, похожи как морозовка да? Значит, лично под вопросом самолетная просто обхван. Но живая машина дышит, склоны держит кто-то свыше. И наушники я слышу. И туны. Спасибо. <связывая> На обратно довернули. Позади снаряды пули. Уравнение вернули. Держит в воздухе врача, борт летит на честном слове, а из вас капли крови, знает в санчасти, на здоровье, получая от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, поражут мохлобный звонка, за рулю в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то.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 Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, спасибо, спасибо за поздравления. Вот, спасибо. Ну, увидимся обязательно. Не буду, <смех> я еще, наверное, спел. Но опасно. Вот просто, спасибо и простите, что уже как бы это самое, что ну не могу, наверное, просто что-нибудь еще там на какой-нибудь бис спеть. Я вас всех люблю. Вот, спасибо, что... Спасибо, что пришли. Спасибо! Будем жить всем мирного неба! Всем мирного неба! Спасибо, дорогие мои!